Подпишись на канал на ютубе, я зажгу снегритянка. Всем респект, братва! С вами радио 120 ГБ, и это видео посвящено четвертому крупному обновлению в игре Player Battle Battlegrounds. Разработ продолжает нас радовать изменениями и дополнениями в игре, э, и давайте посмотрим, что же они нам завезли в этот раз. Начнем, пожалуй, с малого. Во-первых, нам добавили по два новых варианта лица и причесок для каждого из полов. Если честно, я создавал своего персонажа очень давно, и уже даже не помню, какие там были изначально, уже так привык к своему, и ни разу никогда его не менял, но... В любом случае приятно знать, что теперь у нас выбор шире. Кроме того, были расширены настройки графики. Во-первых, теперь можно настраивать угол обзоров в э, режиме от первого лица. Появилась, наконец, нормальная поддержка вертикальной синхронизации, потому что раньше я ее включал через конфиг. Кроме того, можно теперь включить в интерфейсе отображение вашего снаряжения и оружия. Это мы попозже посмотрим в игре. И должен заметить, что отображение русского языка в целом в меню стало намного лучше, потому что раньше у нас, например, полностью съедал слово применить, а теперь съедается только мягкий знак. Ну, спасибо и на это. Кроме того, значительно была изменена система ящиков. Нам добавили вот такой вот ящичек в честь события Gamescom, и открыть его можно только обладая ключом, который вы покупаете за деньги. Наконец-то тут ввели ключи, я, естественно, этого делать не буду, никогда таким не занимался в играх. Обычные же ящики теперь делятся на два типа, и мы можем кликнуть каждый из них и посмотреть, что нам выпадет. Это на самом деле хорошее улучшение, теперь намного интереснее их открывать. А также нам теперь при открытии ящика наконец-то показывается, что нам выпало, и не надо искать в своем инвентаре, что там... где там что-то новенькое мигает. Я вообще в целом не фанат подобной активности в играх, я предпочитаю бегать и сносить ебальнички кому-нибудь, но все равно система улучшает и это хорошо. Теперь вернемся к изменениям интерфейса. При включении в настройках отображения оружия и снаряжения в интерфейсе вы увидите оружие справа, около карты, а то, что на вас надето и снаряжение слева от полоски хп. Как я понимаю, эти изменения связаны с введением в игру нового режима, о котором я расскажу чуть позже. К изменениям в интерфейсе можно также отнести то, что на карте ранее безымянные, но довольно-таки известные места, куда прыгали люди чтобы полутаться, теперь получили наконец свои названия. Самое забавное то, что то место, которое мы раньше называли меншеном, реально назвали меншин, а милицию почему-то назвали тюрьмой. Кроме того, теперь для справедливости добавили небольшую задержку, когда вы перетаскиваете вещи на своего персонажа, лутаясь через инвентарь. Хотя я, если честно, эту задержку почему-то не заметил. Далее, нам добавили кнопку пожаловаться, поэтому если вас убивает, как вы думаете, какой-то читер, вы можете на него нажаловаться и надеяться, что его забанят. Не очень интересные, но забавные изменения Коснулись в этот раз транспорта Практически ничего нового у нас здесь нету Кроме одной забавной возможности Теперь мы можем посигналить Каким-нибудь ублюдкам, которые стоят И мешают нам, например, проехать Или, чтобы их не сбить, конечно, предупредить А также мы можем побегать в городе Чтобы все на нас сбегались и стреляли Ну и переходим, наконец, к самому интересному. И первое, это, конечно же, новая пушка. Нам добавили в игру МК-14 Enhanced Battle Rifle, или сокращенно, Йобер. Американская снайперская винтовка, стреляющая патронами 7.62, которых в магазине 10 штук, однако, как мы видим, мы можем установить увеличенный магазин на эту винтовку. Довольно-таки интересная альтернатива СКС, если она вам надоела. Отдача у этой пушки довольно-таки существенная, но это дает нам право предположить, что урон у нее тоже неплохой. К тому же она использует один из самых крупных калибров, которые нам в данный момент доступны в игре. Не могу сказать, что пушка вносит какую-то революцию в игровой процесс, но она при этом отлично выглядит и вносит разнообразие в выбор оружия. А в подобных Battlegrounds играх, чем больше оружия, тем лучше. Найти новую пушку на данный момент можно только в эр-дропах. У меня, к сожалению, это не получилось, мне все время попадался какой-то баян из предыдущих обновлений. Ну и самое интересное для меня изменение это запуск серверов с видом только от первого лица. В данный момент такие сервера доступны только для режимов дуо и соло. Кроме того, разработчики говорят, что это бета-тест, и я думаю, что в скват их добавят сразу после того, как бета закончится. А теперь я немножко расскажу вам об этом режиме игры и его особенностях. Начинаем мы с того, что летим в самолете, и все, видимо, от третьего лица, и вроде бы все нормально. Я думаю, это оставить для того, чтобы нам было удобнее сориентироваться, куда мы должны прыгать. Но после приземления все становится на свои места, и вас переключает на вид от первого лица. Пока вы не попробуете, вы не узнаете, насколько этот режим меняет геймплей и вообще восприятие всей игры. Во-первых, теперь мы смотрим на пушки, и они вот, они в руках. Это меняет сильно атмосферу. Посмотреть, что происходит сзади тебя уже не получится. Ваш угол обзора ограничен. Это делает перемещение по пальцам полям, лесам и так далее просто хардкорщиной. Городской геймплей, конечно же, тоже меняется, так как вас лишает возможности заглядывать за стены, чтобы узнать, не прячется ли там какой-нибудь ублюдок, который жаждет вас убить. На транспорте передвигаться можно теперь тоже только с видом от первого лица, что делает езду довольно-таки сложной. Но самый кайф это то, что если вы играете в дуо, вы не видите, что ваш напарник является вашим напарником. Разработчики объявили эпоху тимкилинга. Вы представляете, насколько сложно будет понять, ваш это человек или нет? Конечно же, вы начнете в него стрелять с пугу, Он начнет стрелять с спугу, вас вы просто перебиваете друг друга. Вот такой вот хардкор. Уж не знаю, изменит ли это в следующих обновлениях, но на данный момент ситуация выглядит именно так. И для того, чтобы облегчить наши страдания, разработчики, как мне кажется, и вели эти изменения интерфейса. Сейса, а также добавили, наконец, возможность менять угол обзора. В любом случае, этот режим позволяет взглянуть на игру по-новому, и я крайне рекомендую вам его попробовать. Конечно же, это далеко не все изменения, которые были в последнем обновлении. Нам снова добавили оптимизацию, и теперь даже я это почувствовал. У меня практически не осталось никаких лагов за это огромный жесткий респект разработчикам. Кроме того, было уменьшено время использования малой аптечки и более утоляющего до 6 секунд, а большой аптечки и шприца с адреналином до 8 секунд. Были добавлены новые анимации и использовании предметов. Уменьшено время перезарядки ВСС, Кроме того, игроки теперь могут подключаться в игру, если их отключили во время матча. И уменьшен шанс взрыва автомобиля при застревании в объектах, А кроме всего прочего, куча и куча технических улучшений. Я очень рад, что разработчики работают над игрой, и поэтому респектую им жестко. И заканчиваю на этом обзор этого обновления. С вами был Мародер 120 Гигабайт. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Ну а если вы уже подписаны, то респект вам жесткий и до встречи в следующих